Ребят, всем привет. У меня опять, короче, с машиной неисправность. Неисправность следующего характера. То есть, у меня, короче, проблема с печкой. Вот смотрите, сейчас вот у меня печка, вот она реагирует, получается, на температуру. То есть, реагирует на воздуховоды, то есть, куда дуть. В ноги, на стекло, либо вот на вот эти передние, да. Вот я все чувствую, что переключается. Но не реагирует на скорость работы вентилятора даже наверное сейчас слышно что стоит в салоне такой шум потому что сейчас печка работает точнее не печка а вентилятор работает при на полных оборотах вот даже смотрите если я сейчас отключу печку то все равно вот чувствуется что вот она дует слышно также на полных оборотах работает Сейчас, значит, я покажу, в чем причина. Я, у меня уже была один раз такая неисправность. Это выходит из строя транзистор. Сейчас э, я напишу в комментариях, я напишу в описании, как называется этот транзистор, его маркировку и заменитель этого транзистора. Сейчас я приехал уже в магазин, чтобы купить этот транзистор. Также его еще называют, насколько я помню, «реостат пички». Поэтому сейчас идем покупать и будем его менять. Точнее, там замена... Можно, конечно, целиком купить вот этот триостат в сборе. Он идет с радиаторчиком. Дальше покажу, как он выглядит. Но можно купить один элемент, электронный компонент вот этот, и перепаять его именно там. Поэтому он получится дешевле. Так стоит от 2000 рублей этот триостат. А сам элемент стоит, вот я сейчас посмотрел на сайте, 225 рублей. Поэтому идем покупать. Вон он, магазин, радиолавка. Все, сходил, взял. У нас дубак 30 сегодня стоит с утра вообще. Мотор охлаждается. Смотрите. Четыре деления. 23,50. Печка дует. В общем, смотрите, вот он. NEC K2500. Вот ну, такая маркировка. Я потом уже говорил, что напишу более подробную маркировку, как они называются, и заменители вот этого вот транзистора. Сейчас будем вскрывать место, где он находится, и перепаивать его. Там тоже свои особенности, кстати. А находится он как раз, вот нужно снять бардачок, там, где вентилятор отопителя, вентилятор печки, около вентилятора находится как раз вот вот этот блок. Смотрите какое солнце. интересная Дымка. И кругляшок такой. Так, снимаем бардачок, значит. В машине пока тепло. Так что открутим пока его сейчас. Вот, ребят, почему он перегорает, вообще непонятно. Вот я год назад ровно менял, где-то в это же время. Сегодня у нас 5 декабря. Я менял в это же время примерно. Раз. Не видно, наверное, да? Сейчас, сейчас все чик вот, вот цель, видите вот, получается о, ну, вот это вот получается у нас мотор а нам нужна вот эта штука вот она вот эта вот белая вот она, не болтик один здесь и фишечка и вот там находится транзистор как раз вот ее откручиваем фишку снимаем фишку а, там второй болтик так, второй болтик тоже откручиваем так фишку надо сдернуть достаем фишечку О, вот она эта штука Сейчас ее несем в тепло разбирать и перепаивать. Вот, значит, я ее снял. И вот сейчас, если попробуем включить зажигание, да? Так, зажигание, включайся. Ключ замерз. Блин. О. Все, видите, не дует ничего. GPS. Система Аксина. То есть, это означает, что вот эта штука точно причастна к вентилятору. То есть, что получается? Получается, что... Выключу сейчас. Получается, что вот этот самый электронный компонент, он создает сопротивление для мотора и крутит с определенной его частотой. Вот, он, возможно, нужен еще для климат-контроля и автоматического режима, авторежим, вот этот. Поэтому вот с ним что-то происходит. Я вроде и все его мазал, но почему-то через год он вышел из строя у меня. Сейчас будем его сюда перепаивать. Также этот мануал подходит для Nissan X-Trail, Кашкаев, ну и всех вот прочих вот этих сородичей сирены. Все, идем паять. Вот значит устройство это, да? Эх, что не вытаскивается-то? Вот оно. Вот эти три контакта, их нужно предварительно выпаить. Вот эта платка снимается и после этого уже откручивается сам вот этот резистор. Ой, транзистор. Вот сейчас выпаиваем вот эти три контакта. Нагреваем и вытаскиваем платку. По идее здесь вот он устройство то маленькое тут какой-то 140 140 градусов 2 ампера надо его затестить вдруг он вдруг это в нем проблема нет есть замыкание значит он рабочий этот работает вот он, видимо, проблем Термопаста была, я положил сюда ее. Скажи, как померить? Теперь смотрим на замыкание. Он замкнут. О, у него все выходы замкнуты между собой. Вообще все выходы пищит. А этот, этот не, вот этот средний пищит. Это коллектор, наверное, есть он и пищит. А здесь все между собой. Вот этот вышел из строя, а вот этот живой. Сейчас вот его и поставим. Вот и все, на этом ремонт закончен, сейчас обкусываем вот эти лишние частички, чтобы они не мешались, крышки. они, может, и не будут мешаться, кстати, не отмешаются. Их можно вот сюда выгнуть немного, чик, чик, чик. Ну, сейчас она закроется можно не обкусывать они вот сюда попали вот в этот промежуток все идем ставить на машину так вот ребята устанавливаем на место вот эту штуку сейчас проверяем вот первый раз с вами запускаем зажигание включаем о все тишина одна скорость вторая все работает все, тихо стало. Выключаем вообще тихо. Еще раз. Слышно, наверное, да? И все, и выключаем. Ну все, ребят, вот такие вот дела. Вот так вот работает эта система. Такое тоже небольшое видео получилось по ремонту как раз печки. Возможно, еще у кого-то будут такие как раз неисправности, поэтому немножко решил снять и выложить в сеть, потому что подробного видео не нашел. Я думаю, что это видео будет предостаточно подробно. А так, всем пока хороших дорог и без поломок. Всем удачи, хорошего настроения и пока. Кстати, да, наверное, не учел, забыл сказать, что стоимость вот этого транзистора составляла 250 рублей. Вот, и стоимость ремонта, соответственно, тоже 250 рублей.